Всем привет это тест на пк в общем давайте-ка так, так так что я не слушаю звук проверка проверка не ну я слушаю тихо тихо так все давайте же соберем это мой второй аккаунт я ему могу вам подарить а что нужно делать подписаться на канал Поставь лайк. Ух ты, классная кула. 1700, наверное, легендарна, поэтому дорогая. Итак, перед началом ролика подпишитесь на канал и поставьте лайк. Сейчас мы будем встретить обновление. Тут, тут одно вышло. Говорят, что в музее что-то новое добавили. Вместе с вами узнаем. Так, нет, Уже хоть что там очень полезно так, давайте сейчас кто это не сделал поставьте лайк подпишитесь на канал так 3 2 1 я слышу что вам громко да так что нет, вообще ничего не упал так магазин кто заходит магазин то всегда так лагает да? да ладно хорошо ну что мы ну, если кто-то хочет этот аккаунт макс риск Тут еще можно изменить ник. Как его изменить? Сейчас как-то найду. Поддержку восстановить подписку. Ага. А реально сложно найти. В общем-то, где-то вот тут вот. Профиль. Можно в профиль, а ну Нажать. Не в клане. В смысле не в клане? Кто не выкинул? А ну-ка, напишите комментарии, пожалуйста, как изменить ник. А то я теперь уже не знаю. Здесь, вот, кстати, вот как получать вот мазки, просто проходить. В общем, жду вашего ответа, кто хочет себе этот аккаунт, пишите. Жду хотя бы ну, как минимум 5 участников, как минимум, а не максимум лайком. Мы с вами прокачаем. А это Лари, это чтобы игрок точно. У нас тут есть грехс персонажа обычных но лара, лари это прикольно Ой, если у вас нет лари то это вообще конечно жестко так нам показывать нужно улучшить вот. начнем а, кстати оцените оформление канала это конечно не наш но нам дали его подсказать. Ну, в общем мунити новая тактика Смотрите, там. Танк. Тихо-тиховик тихо, вот забрал, а какие забрал, кстати. Тихо. Ворот, ворот. В общем-то, тут качество оригинальное. Их дополнительно плюс не лагает. Так, ворот, ворот. Прячусь. Танк вот. В общем, я теперь скиллованный стал этот типа того читики. Да, я еще на компьютере умею больше играть, чем на телефоне, поэтому я скилл прокачал на 20%. То есть я был скиллованный на. Ты прикольно, что он такой? На Ну на 50, ну, на 60. А теперь плюс 20. Ну на 80 уже. На 80. Опа, ну, видите? всех тут расфигачил. В общем-то, ждем аптечку никому не даем. Такая же такое. Тапочка, по-моему. Блин, зачем? Так, вот. Так, топ-9. В общем, сейчас будем фармить куб кубки на тысячу кубков, по-моему. Как-то. Как-то я хп даже не хочу брать, да? Мне даже не грузится. Наверное, он мне так не лагает, что прям не грузится. Это же, конечно, своеобразно. Такой, иди, пожалуйста. Ох ты, тут рядышком он был. Так, стой, куда ты пошел? О, даже не успел аптечку на да, заюзать. Это все, нормально что давайте заберем пушку Блин, тихо вот что ты сами но там мы конечно копье не взяли у нас есть аграмина пушка ну как он такой бах 7 убийств всего убийства это вина Лего. мы конечно копье такое себе ну там было золотое копье было туда выбрать как он не лагает это хорошо. А, кстати, еще экран, наверное, не наполнил. Ой, извиняйте. Все исправил. В общем-то, это у нас скилл будем качать. Так, вот что мы еще новенькая А, поприветствуем, да? Давайте. -ка. Ну, ничем даже поприветствовать, может, персонажа нового? Не, таки подходит. Когда будет уже три 3 на 3 будет. Кстати, ссылочку будет в описании на то, как собрать нового кристаллов Да, да, да. Это рабочий способ. Так, туда эти точно. Туда хочу. Хочу. Так. Мы с вами даже не проверили. Не проверили. Так, да. Буду идти туда, конечно. Я хочу показать всем. аккуратненько и тут ходим смотрите смотрите Так что тут какой э -э -э, не какой-то и двери это дверь не открываются эй хм. а ну-ка что не так вам вам вам выйдет ну напишите в комментариях кто знает что случилось с этой игрой почему она не хочет мне показываться? тут должен быть музей ну и а вон он ну, там тоже должен быть музей чего не закрыт неужели я что-то не обновил у кого-то было Музеи открыты, а у нас закрыты. Кто знает, напиши в чатике. Так, плюс 13 кубков, это уже отлично. Не знаю, чем дело. Вообще-то бочка движется, все, она стала. Буду говорить, а почему бочка стала? Ну это не секретные. Так, отлично. Убили его все-таки. Вот такой чё за, как ты мог не убить? Ну я ж и на 20 процентов это не запрещено, так, а вот тут мы здесь должен быть, да, отбиваем. Может быть его потом откроют, нет? Надо, но я уже понял. Не знаю, но я реально скилл Ну, что за... Не, я Вот это я снайпер. Тихо, тихо ты... Тих. Восемь, семь, точнее, семь снова. 7 прошлый и сегодня 7. Я думаю, вы уже поняли намек. Так, так, так. 48 кубков, 176 на... Так, так, так, так, пособираем, конечно. Так, так 200 билетов это на мой мой взгляд это половина моя И столько билетов Четыре секунды мы успеем мы успеем там 4 секунды там четыре. а ну-ка обново, обново. то что то есть так взять аптечку пробежать а пробежать окей квест выполним ага, раундом давай окей окей вариант ну конечно я бы оставил кому-то. Ну это потом уже у нас будет уже третий аккаунт. Вообще, туда нельзя, а сюда можно. Окей. Все, а все, взяли все, и хватит. Так, так, так. Не, как-то мне кажется лагает. Ну, в общем, в следующем я почему так, чтобы не лагало. Да-да-да, сейчас не будет лагать. Хотя в следующем еще мощнее не буду лагать. Можно это сделать. Угу. Угу, понятно, понятно. Так, так, так, лук не он там. где все ой спадайте так заметил замечен рука я ну такой как ты забрал на эту комнату ладно играем Ух ты. Так, где дерхнем. Так он где-то здесь. Ты что я не вижу. Держал. Так карты уже с огонь Там тут, да? значит, опана. Опана, опана. Ух ты пушка большая. Ух ты Лего просто, просто не генарком. Что нельзя мне? Меня есть Лего. Там еще одна хилка. Давай прям да, разборки Бам. Бом-бом-бом. Так, о, хорошую штучку. Заберу я. Это вот тут там можно. Ладно, не нужно мне. О, хп -шка. Так. Жирафик. Тыщ-тыщ, тыщишь. Тыщ. Ага, не ждал. снова первое место 5 убийства то я скилл он не они на 20 а на 30 процентов в общем оценивайте в комментариях если девочка он ставлю там всем удачи всем пока